здравствуйте меня зовут елена и вы на моем канале о вязании сегодня я вам хочу рассказать об очень интересном и простом узоре который эффектно смотрится как с правой так и с левой стороны для образца нам нужно набрать количество воздушных петель кратное 3 и плюс 1 здесь у меня набрано 25 петель и давайте с вами начнем вязать Делаем 2 петли подъема. Вяжем 1 столбик с накидом. Это у нас вот этот будет край. Далее для рисунка нам нужно нам связать 3 столбика с одним накидом. 2. 3. Вот наши 3 столбика с одним накидом. Далее делаем накид и вводим крючок вот в первый столбик предыдущего ряда, куда мы с вами вязали первый столбик с одним накидом. Сделали накид и делаем. так Протягиваем, вытягиваем. Опять делаем накид. Вводим крючок опять в то же самое место. Вытягиваем делаем накид опять в то же самое место у нас вот так получилось 3 воздушных таких столбика у нас опять делаем накид и протягиваем его через все наши ниточки вот у нас получилась первая вот такая шишечка и далее все у нас вяжется вот так вяжем 3 столбика с одним накидом делаем накид вводим крючок под первый столбик с одним накидом вытягиваем накид вытягиваем накид опять в то же самое место вводим крючок вытягиваем делаем накид и протягиваем его через все наши петельки. Закрепляем. Один, два, три. Делаем накид, вводим крючочек под первый столбик с одним накидом, то есть в столбик предыдущего ряда. Вытягиваем ниточку, делаем накид вводим крючок в то же самое место вытягиваем ниточку делаем накид так мы делаем три раза можно делать и больше вытягиваем и закрепляем наш столбик так мы вяжем с вами до конца ряда Это очень простой узор очень эффектно красиво смотрится можно вязать и детские шапочки и детские пледики и кофточки можно вязать декоративные подушки то есть такой узор очень универсальный можно вязать как толстыми нитками так и не очень очень даже красиво смотрится из не толстой пряжи из детской новинки, да, например, в которой 400 метров ста 100 граммах. Она тоже смотрится мягко, красиво, аккуратно. И вот мы с вами уже почти подошли к концу нашего ряда. Вяжем три столбика с одним накидом, накид, вводим крючочек под первый столбик, вытягиваем ниточку, накид, второй раз вытягиваем и третий раз вытягиваем ниточку. Протягиваем через все наши ниточки и закрепляем. В конце у нас, как и в начале, два столбика с накидом. Далее делаем одну воздушную петлю подъема, вводим крючочек в первую петельку, и вяжем столбики. В этом ряду мы будем вязать столбики с одни, без накида. Один. 2 это вот у нас край далее мы вяжем 3 столбика без накида это вот наши шишечки четвертый столбик мы пропускаем если мы не будем пропускать вот эти столбики которые вот здесь у нас количество петель увеличится четвертый мы пропускаем вводим в следующий и вяжем 3 столбика без накида связали 3 4 пропускаем опять 1 2 3 4 пропускаем 1 2 3 4 мы пропускаем 1, 2, 3, 4, пропускаем, 1, 2, 3, мы пропускаем как бы отдельно стояв, стоявший столбик, это у нас первый предыдущего ряда столбик, пропустили, 1, 1 2, 3, три и в конце ряда вяжем два столбика без накида вот это у нас левая сторона делаем опять 2, делаем 2 воздушные петли подъема поворачиваем и начинаем вязать новый ряд воздушные петли заменяют нам один столбик с накидом вот это у нас второй столбик с накидом и далее уже у нас опять идет рисунок 3 столбика с одним накидом накид вводим под первый столбик вытягиваем ниточку опять накид Вытягиваем ниточку, накид, вводим, зацепляем с той стороны, вытягиваем. Сделали мы три таких столбика. Делаем накид и протягиваем через все столбики. И закрепляем. Вяжем дальше. Вот у нас получается вот такой красивый и очень легкий узор.